дорогие друзья сегодня я покажу покажу вам следующую э, фигурку э, трансформера которую мы получаем с, пред, с предыдущего цикла корабля ну, что ж, вернем его в исходное положение а тем кто не знает как делать складывать этот кораблик можно посмотреть предыдущее видео под номером 1 трансформер 1 часть 1 Ну вот эту фигурку, которая сейчас у нас получилась Собственно мы даже и фигуркой считать не будем Ну, напоминает она скатер В детстве я называл А следующая фигурка вот такая Называется она катамаран Все очень просто Ролик у нас получился с вами очень короткий Катамаран это вот такая лодка двойная А в следующем ролике я вам покажу следующую фигурку, которую можно э, сложить из данного катамура.